Привет, меня зовут Тимофей Данишевский, вы на канале Мистическая Корпорация. Сегодня вы увидите заброшенный советский отель, в который я попал совершенно случайно. Проезжая мимо него, мне удалось э, найти пару историй про этот отель, э, именно постояльцев, которые были там. И сегодня мы будем с вами это проверять. Первое, что вы увидите, это фрагменты этого отеля. Они быстренько пролистнут, вы сейчас их увидите, а потом я сразу же начну, если не ошибаюсь, со второго этажа. В общем, это не единственная из проблем, которые меня на тот момент окружали. Мне нужно было следить за окнами лишний раз не светить фонариками, потому что могли вызвать полицию. И плюс к этому еще постоянно, постоянно вокруг здания патрулировали полицейские. Помимо того, что там уже творилась какая-то дичь, я еще напрягался из-за того, что люди ходили снаружи. Друзья, также прошу вас подписаться на канал, ставить лайк, оставить комментарий и подписаться на группу ВКонтакте, Инстаграм и Телеграм-канал, кому интересно. Там выходят всегда свежие новости, и вы можете узнать первыми о по моих поездках, куда я отправляюсь и какие у меня планы. Приятного просмотра! Так, сейчас я здесь буду, наверное, ритуал проводить. Продолжим. Друзья, я нахожусь сейчас в заброшенном советском отеле. Здесь, на втором этаже, постояльцы этого отеля очень часто слышали странные звуки. Некоторые из них говорили, что здесь как будто бы что-то обитает. Но никаких конкретных фактов не могли предъявить. Я попал сюда... С одной лишь только камерой. Взял с собой свисток. И сейчас я попробую усилить эту сущность, если она здесь имеется. И посмотреть на реакцию. Если здесь что-то есть, а здание очень огромное, имеет 6 или 7 этажей, плюс подвальное помещение. Сами понимаете, с двумя батареями я не смогу обойти это здание целиком. Поэтому мы займем самый актуальный этаж, это второй этаж, на котором было замечено все то, что я сказал ранее. Я думаю провести ритуал, пройтись по второму этажу, возможно спуститься на первый и, возможно, проведу сеанс ЭГФ. Я взял с собой ГФ. Попробуем связаться с этой сущностью. Я приступаю к свистку. Сейчас буквально жду три минуты в этой комнате она самая большая находится с краю второго этажа одна из элитных комнат и начинаю двигаться по коридору проходя возможно еще и палаты не обращайте внимания на склейки потому что я сейчас буду пока поднимать эту камеру передвигать и смотрите только на то что я способен это здание охраняется поэтому нужно быть крайне осторожным, находясь здесь. Иначе меня могут поймать и из-за этого будут проблемы. Я думаю, никому из нас это не нужно, особенности мне, так что две минуты и выдвигаемся. Я отправляюсь походить по коридорам сейчас. Здесь постоянно какие-то звуки раздаются с потолка, то оттуда я боюсь понираться, по никуда, и бомжей, потому что я видел в некоторых комнатах здесь стоял алкоголь, пустые бутылки. Это была бы страшная встреча, неприятная. Здесь кто нибудь есть? Здесь кто нибудь есть? Че это было? Твою мать что разобрался? друзья. Так. Раз в этом месте есть активность, давайте нам сразу проведем прямо в этой комнате сеанс СГФ, попробуем связаться с сущностью. гробовая тишина, слышите? Тихо, как в гробу. Так, прям вот здесь я сейчас устроюсь и проведу сеансы гаев Так, друзья, после свистка сущность уже показала себя. Я думаю, сейчас Прямо сейчас я пройду сеанс эгфа и пытаюсь с ней связаться. Если ты здесь, ответь мне. Если ты здесь, ответь мне. Кто ты? Зачем ты хочешь, чтобы я умер? Зачем тебе моя смерть? Я не хочу оставаться здесь с тобой Это ты пугал людей, которые здесь раньше находились? Ты заставлял их сделать то же самое, что и меня? Ты сейчас в этой комнате? Пока я не сделаю, что... Нет, этого не будет. Я найду тебя все равно. Что тебя держит здесь? Что это значит? Что это значит? Отвечай! Больше он не желает отвечать, я думаю нужно продолжить по поход по коридорам и я еще хочу спуститься на первый этаж, обязательно на первый этаж спуститься. Так, начинаю второй выход из этой комнаты с немного себя, друзья. В общем, здание реально жутко пугает, прям нагоняет жуть конкретно. Одному здесь находиться очень-очень неприятно. Огромные-огромные помещения, возможно, возможно что здесь может кто-то находиться это вдвойне страшно ладно пойдем приходится в окна смотреть, чтобы никто не шел и никто не ехал, потому что может быть кто-то вызовет полицию, не дай бог. Сущность угрожала, Это значит, что здесь действительно есть активность и здесь мы уже видели с вами Здесь кто-нибудь есть? Здесь кто-нибудь есть? Твою мать! отсюда было или нет шопа какое напряжение постоянно постоянно что-то шумит сейчас еще раз двери хлопали. я думаю сейчас будем спускаться на первый этаж Опять. Так. так я сейчас нахожусь на третьем этаже слышу вот, какие-то звуки я буду видосы урезать, потому что нереально все снять. Это будет многочасовое видео. 7 этажей, представляете? Так. Вот сейчас был звук. отсюда был как будто звук какой-то триста восемьдесят серьезная тема. Периодически он себя показывает? Представляете сколько комнат здесь? Сейчас дойду до конца и пойду на первый этаж. Здесь сейчас уже на первом этаже получается. Ч ⁇ чутки. Шах свинит. Кто здесь? таки я уже не не не не не не не не очень себя чувствую он сказал что хочет убить меня я сейчас короче по резкому дергаю отсюда еще бы вспомнить где выход нужно по концу коридор куда-то ребят одному здесь находиться опасно я ухожу отсюда Через главные не выйти. Так вроде сюда. Здесь кто-нибудь есть? Где тут выход? -то? Я не помню уже, куда идти. надо свалить отсюда выходить Это, черт возьми Я не могу выход найти Блин! Блин. опять назад идти Куда идти? Куда идти? Куда идти? Где выход? Здесь, а? Камин должен быть камин. Вот, наверное. Да, да, да, да, да отлично.